Ну, я это. попробую, конечно. Но это вряд ли. Бери, бери, бери. Все, бери. Бери. бери. Дай меня, я лучше тебя. Флакочек. Я тут сражаюсь с чуваком, который у них 007. Да ты ты не пишешься. Ну да, это ничего. Пора уже не к ним. Давай, бери, бери, бери. А, у меня маны нет, смотри. Ты, ты говоришь, бери, иди, иди, иди брать флаг. Не? Да, псс. Да у меня маны нет просто. Он говорил, бери, чего типа. Да нет, нет, нет, нет, забей. Ну, ссали. Вот нет, блин. Он сбил? Я не знаю, что это было, он, по-моему, сам отменил. 40. Стоять! Ну я вообще Короче, тебя и начали попадаться не помню. Джохан! Да, Джохан да, вообще не стараюсь. Хотя я типа что мне реально придётся подсуметь. Не пустим ужасно. Оказалось, что нужно просто прикинуть нагрузку на это. Где карта? Хару это не брейкер, Хару это дани кульчник. Спасибо. Интересно. Это чи какая-то уже. Неправильно у вас какая-то Хару. Я, чувака, бываю, я не запакую, я не Ладно, я справился Ваши сердца. Вс понятно, опять работал за двоих, я в Ну да, я думал, как. В ОБС нет. А вот если ты бы стримил через свою фигню, то вполне возможно. А, нет, тоже вопрос, а... Обычно. А, а у меня, типа, просто сейчас ничего у меня типа черный экран ничего не да. а -а -а -а. У меня, короче черный экран Ты вышел из игры нет, нет, нет, нет, нет, нет, и нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, и типа, а -то некому, ты уже ушел, и нет, нет, нет, нет, курт спелл что сейчас есть, слушать же набрали команду с каждого севера ЕУ, там в америке по 100 человек которые будут тестировать он да и ты перед выходом и... сообщение на чудо денег на бета-тестеров а там... нет а там... А там... там можно было вообще ну, любому потащить сюда 100, 100 человек из джерана, да? Да. А Я, кстати, не знаю. Нет, я, там... я не знаю, как да, они. Ну, говорить. если с каждого сервера по 100 человек набрали, это получается, что весь онлайн курс было, они набрали что там онлайн тысячи человек день пиковый. Ну типа, ладно, может чуть меньше, но ну я имею в виду меньше, бы это тестер. Хотел короче пять и не успел. О, я вижу, у тебя там Метеорит Мигумин. Чайка! Хорош материться У тебя челлендж без мата Уже нет Не важно Так, открываю коробку с луком Open Каска. Краска Мне такое упало прям Сейчас я тебе скину, что мне упало С чего бы это Посыпать соль, я знаю. Да зачем ты сказал, муж? Я соль. Короче, берешь и. Не понял. Меня Телепортировался, классно, да, Синк, тебе? А ты в воздухе. Извини, чувак. Не сегодня. Слушай, у меня, у меня, у меня, у меня пропали ферзу, потому что я отключил звук. <толкно> <толкно> <толкно> ну, ну да, кстати, я, ну, я над этим думал уже достаточно долго, то, что это может сработать. И оно сработало. Я так по у сделал, у меня тоже звука нет вообще, отключил его, прикол. Мне не это так простильный, скередобный. Но бай типа такой, подпишись, а то мой типа заплетят. Может некоторые хотят, а не наоборот, типа, а я хочу, чтобы запретили я не буду подписываться на типа. Такие люди меня не смотрят, сто инфа. Я просто когда смотрел, думал по себе, а может я не хочу, я такой не буду подписывать. Да, конечно. Не ври себе. Тут, я тут сражаюсь с чуваком, которого не 007. Ладно. Я бы не матерился, но... Да ты не пиелка, ты не материшься, как Ну да, это не Про уже не к ней <связывания> да, придется к нам запикивать да? <связывания> И замыливать <связывания> С нами играет <связывания> 007 <связывания> А теперь я <связывания> О, смотри, что делает, Диманюга? Давай, давай, давай, а делай ты... что-нибудь Так, я одного убил Бери, бери, бери, все, бери Бери Дай меня, я в лучнике. Фу. Расатка сейчас есть. Я не понимаю, почему я красавка, пусть убивают меня. Видишь, шум? Ну, ба, висшего. Факачек что, что я ничего не знаю. Да, да, да, да. Пойдет. Нормально. Кабиху! У меня процессор просто скачет. 50. Ага! Нормально! Сколько хелсов? А шо меня убило? Что меня убило? Я без понятия, как он это сделал Он же меня бил, вообще! Что это? Я че, он убил? Ничего ты даешь! Бери, бери, бери, бери Я... Как он тебя убил? Я фиг его знает Ну, Баш, ты там видел? Я знаю как Это... это Дуручника Баф. И когда он сверху махает мечами то они еще потом летят далеко. Супер да, далеко? Да. да, они. У них своя анимация, полета есть. Они могут далеко лететь. Ага! Нормально! Сколько хелсов? Крыс такой. Как тебя волик постанашь? Подписывайся покажи трусы за подписку. Заказал? Да. Хоть у меня длинная юбка написываю, но я как-то удалось. Все это бал. <мало. рекунут> <рекунут> Обращаешь внимание. А если ты на мужика обращал, внимание? было отлично. Вот почему на меня все подписываются сразу. По сути, давно уже сколько уже? Месяц? Полтора. А, на стемел сидит еще, я в Слушай, я могу сам себе комментарии читать вопрос. Давай, какие комментарии отвечай на вопросы, а я играю. Это. Блин. Ладно, я не буду. Тут должна быть шутка про веб-кам студии. Чайка, сзади, сзади, сзади, сзади. А щип. У меня асадный режим активировался. Чувака, повезло, что стамина кончилась, да. Мне не повезло, это все было калькулейт, я знаю. Да, да, да, да, да, да, да, да. А я лежа на земле подкинулся. Сколько Фу. у тебя там секунд на таймере? Ты нас сыграл. Да, это я. Умнич. <сala> <сala> <interpretation> Ладно, беру флаг. Не, блин! <сala> <сala> что? <сala> Он когда об землю тебя бьет, сплэшем меня задевает. Cool. О, хана, нормально ты ему дал <laughs> Просто затыкал Бей, бей, бей, бей О, что? Ничего не понял, но очень интересно ну я попробую конечно, но это вряд ли давай! До свидания! Ооо, давай-давай-держи! Не-не-не, никак, сори Ооо, почти! Там вообще чуть-чуть 20 секунд, сейчас кто берет этот вклад, кто-то выигрывает Здесь как него хп, я его не вижу. Я не понимаю. Все. Бери. О, все, блин. О, Какая стрела была. Какие просадки, я в шоке. Слушайте, я забыл сказать. Подпишись на новое видео, лайкни видос и нажми на колокольчик, иначе Империя захватит галактику.